добрый день с вами виктория сегодня готовим вкусный заливной пирог с киви конечно же вместо киви можно использовать любые другие фрукты по сезону например сливы абрикосы персики нектари сначала подготовим начинку киви я очистила и нарезаю их на кружочки примерно толщиной пол сантиметра не слишком тонкие и не слишком толстые Затем берем форму. Размер моей формы 22 сантиметра диаметром. И смазываем ее кусочком сливочного масла. И сверху по кругу аккуратно выкладываем киви. Киви сверху присыпаем сахаром. Можно присыпать обычным сахаром, можно коричневым. Начинка готова. Пока ее отставим в сторонку и замешаем тесто. Я буду замешивать обычным венчиком. Если вы хотите, то можете перемешать миксером. В миске смешиваем два яйца. Яйцам добавляем одну вторую чайной ложечки соли и 150 грамм сахара. Слегка взбиваем венчиком до однородного состояния. Сюда же добавляем 220 грамм сметаны. У меня сметана 30% жирности. И выдавливаю сюда примерно одну столовую ложку сока лимона. Вместо сока лимона можно использовать, например, Ваниль или ванильный сахар. Все немного перемешаю. И теперь сюда просеиваем муку. Я буду просеивать частями, не все сразу. Ну вот Вмешали одну часть муки, посмотрели на консистенцию. И затем, если нужно, то добавляем еще немного муки, перемешиваем и смотрим. Напишите мне в ваших комментариях, какие заливные пироги обычно готовите вы. И просеиваю одну полную чайную ложечку разрыхлителя. И еще раз перемешаю. Вот такая консистенция прекрасно подойдет. Посмотрите, тесто для заливных пирогов вот так стекает ленточкой с лопатки. В общей сложности мне понадобилось ровно 150 грамм муки. И теперь самое простое, заливаем тестом киви. слегка разравниваем по всей формочке и отправляем запекаться тесто в духовку разогретую до 180 градусов на 35-45 минут пирог у меня запекался 45 минут готовность проверяю деревянной шпажкой пирогу даем немного остыть и затем с помощью тарелки переворачиваем Давайте же отрежем кусочек и попробуем. Когда мы переворачиваем пирог, то пирог получается сверху немного влажноватый, но не переживайте, тесто все прекрасно пропеклось. Я вот уже попробовала кусочек, киви сверху выделяет много сока, но вся эта влажность, весь этот сок... Он постепенно впитывается в пирог. Получается особенно вкусно. Желаю вам приятного чаепития. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши комментарии. Ставьте лайки. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.